I think the girls with their nails Всем здорова, ребят! Ну что, начался новый сезон. В коде третий, буду, конечно, его фармить, забрал Battle Pass, добавился новый оперативник Алекс. Также Егорки, смотрю, эпическая. Прикольненько. А, что интересного есть? Ща посмотрим, что в этом баттл нового. Тушканчик. Штурмовая винтовка Дельта. Так, что тут по эпических плюхах? Сейчас посмотрим. Легендарный пистолет, пулемет Чарли. Ничего себе. Ковбой. <смех> Скорострел. Офигеть. Нормальная тема. А, Чупакабра. Офигеть. Название. Буйство. Бифитер. Чаквал. Ну, я не знаю, где ни этих названий. Знаксилка. Короче, кто-то выбирал, по ходу с названием скинул. Уборка пляжа. Гонщик синих гор. Схлебилось. Ну, это, короче, это надо реально, наверное, все перечитывать. А, так, подручный инструмент. пехотничая винтовка. Эхо. Прикольненько. Непобедимость. Легендарный облик. Корона. Для пушка. Все, что блестит. Там агунчи. Короче, кто-то ослуга смерти очки. Ты со мной. Сержант, страж, порядком. Еще куда не шло. Катурский час. Да и название. Реально. Уборка пляжа. Газоника силка. Так, короче, ну, что Сейчас посмотрим еще интересного. Прошу спасатель Салага. Нормальный дробаш. Салага я скоро стрял бум Западня. Могучий му. Я не знаю, откуда эти названия, конечно. Да реально, ржачно. Рогатая гадюка. Ой. Так, что у нас интересного? Че по магазину? Что-то новое. Ну, новое оно обновится. Да, интересно магазин обновится он уже обновился сторож брату своему вот так вот прикольненько смотрится на азура три пушки а то все было шпионские игры Да, прикольненькая раскрасочка. Тут, видите, есть обычные пухи, есть легендарки. Так, вот случайно вышла компания у нас в процессе. Надеюсь, она нам сейчас мешать не будет. Так, еще по картам огневой контакт на наборе я. Талсик, блокаутом а я, понятно. Фамакс Вин. Сейчас посмотрим, что это за карта. Интересно. Ну, в принципе, радует то, что здесь э, Battle Pass реально длится два месяца. То есть, надо месяц задротить, а есть возможность через день заходить. Ну, в принципе, его можно фармить. Э, э, и за месяц в день реально по 5 левелов апать без проблем. Так, а не ях, они а ях это понятно. А, вот. Порный пункт. Сабмил. Какая-то новая карта. Сейчас посмотрим. Интересно. Заодно дробаш покачаем дальше. Открыла новый дропаш. Кстати, надо опухой будет посмотреть. Ещё нового есть. Мы что-то добавили. Сейчас каточку сыграем. Интересно, что за карта. Надеюсь, сильных просадок по кадрам не будет. Интересная карта лесопилка конечно с дробошом не знаю наши будет отношения идти нужно отследить опорные и их. Блин, карта по вот я вот я возила блин сзади ты пили а как все красиво было Блин, прикольная карта, мне она уже нравится. А да ну нахер. Они опорный... Блин, блин, блин, блин, блин. С дробовышом, конечно, здесь не то. она не подлагивает У меня что-то подлагивает жестко надо опять понизить это жесть это жесть ребята карта классная почувствую себя в селе Ну что за фигня? Ну впритык мне не убивает, ну писец какой-то не, какой не требашек. <звы> <звы> <звы> да, напряженная карта мне она нравится. Идет меня. Блин, хорошая карта. Но не для драбаша. Посмотрите, но ну это вообще пункт какой-то. Два раза, блядь. порядке. Да, это вон. Это просто вон. нормально угрыгает и ты. тут нет непонятно короче но карта зачетная не понравилась. Попался. Блин, ну подлогнуло так жестко. Люди FPS и не проседает, я не знаю, это из-за того, что наверное устанавливается все-таки Шейдера. Да ну нах. Да гренами закидывайте. Ч ⁇ вы стоите, блин, тут? Сейчас я в шоке. Конечно, жестко подвисает. Или оптимизация должна быть еще шейдера, но это реально жесть. 10 секунд, готовьтесь к выходу. На опорном пункте идет бой. Лежать. Ну что за фигня, блин? Ну это не дропаш, это писец какой-то. В общем, кар карта реально зачетная. Правда, 6 на 6, но ну, в принципе нормально. Карта небольшая. Мне карта реально нравится. динамично. они дали хорош Короче, вот так вот, ребята, крутая карта, не знаю, интересное обновление. Будем дротить, в общем, пишите комменты, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.